Как ее починить? Починить? И как? А также, как и телевизор! Бьешь по ним со всей дури. Вот так. Отличная новость для всех фанатов сериала Игра Престолов. Вышла официальная игра по мотивам культового сериала Игра престолов Зима близко, в которой вам предстоит переписать историю Вестероса самостоятельно. Развивай свой замок, обучай войска и вырасти настоящего дракона. Король ночи. битвы и драконы, Пламя и кровь. Все это ждет тебя по ссылке в описании. Регистрируйся и играй, ведь зима уже близко. Может тебе стоит почаще улыбаться? Нужно тоже роться друзей. Казу, подожди. Но я пойду с тобой. Две красивых девушки и один парень, Барусо. Я видел форнофильм, который -то начинался -то точно -то так же. Эпизод... Чё? Да! Быстрая атака? Ребята, да вы на голову пришибленные! Хина... Слушай, а на случай мне... Меня зовут Соня. Давай дружить. Прекрати. Не бей саму себя. Ни капельки не похоже. Разве? Тогда...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 Про саду? Да нет, потом. Ты разве не моё зелье имел в виду, когда сказал про эликсир? Говоришь сам создал его? Я так проспал. <плес> Зачем тебе этот костюм? Наверное, хотел, чтобы ты примерила. <плес> Мне еще рановато носить такие откровенные наряды. Горячо. Извини. Нужно вытереть. Быстро. Сейчас. Горячо. Ох, горячо. Сатосан, ты смотришь новости? Маусрот. Извините. Гараж и Сэмпай. Бонус. Подсолуй с И гараж. Что это? Это я дописала. Для пущей мотивации. Какого черта? Покажите нам свои искренние чувства. Эй! Серьезно? Разве ты имеешь право говорить это?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 Ну что ж, за дело. За какое? За собрание! <связывающие> Стоп, воды! А ты... <связывающие> что, <связывающие> что, что ты хочешь <связывающие> оттуда достать? Доброе утро! Не понял. Дора, вакон не видел. У меня кое-какие дела. Я вышла пораньше. Завтрак в микроволновке. До встречи.